Добрый день, с вами деловая полиграфия. Сегодня у нас, сегодня у нас видео урок, посвященный программе CorelDRAW 19 версии 2017 года. Сегодня мы рассмотрим, как делается прозрачность. Еще ее называют плашкой. Прозрачность выполняется с помощью вот этой вот кнопки, расположенной в левой части меню. Для начала выбираем объект, затем берем в левой части меню вот эту вот кнопочку нажимаем и устанавливаем ее на выбранном объекте и мы видим как у нас отобразилась эта функция на экране хочу обратить внимание что она регулируется также вот этой вот чертой посередине ее можно прибавлять и убавлять по отношению к конечной точке. Вот. Также можно изменять угол прозрачности вверх или вниз. Но это элементарно. Изменяется угол передвижением курсора вот таким вот образом. Один из нюансов состоит в том, что если вы делаете прозрачность на объекте, желательно, чтобы конечный курсор стоял за его краем, то есть где-нибудь вот здесь. По той причине, что даже если вы визуально видите, что вот эта часть у вас затемнена или засветлена, вот здесь практически ничего нету, то здесь все равно остаются какие-то оттенки, и при печати это вылезет. То есть, повторюсь, вот этот курсор желательно ставить при работе с прозрачностью, занося его на край объекта, чтобы он у вас не выпал при печати. Дальше. Для чего используется этот эффект? Чтобы частично закрывать какой-то объект. Переносим на, передний, на пере, переносим на передний план слоя сделаем, сделанную нами прозрачность. И видим, что объект частично закрывается. Также можно закрывать текст, либо делать полупрозрачный текст и наносить его поверх какого-то изображения. На этом все. Смотрите наш канал, смотрите наши уроки. Всегда отвечу на любые вопросы. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, и подписывайтесь на канал.